Здорово, сейчас я покажу вам, как вернуть доступ к Spotify после его блокировки 11 апреля. Все предельно просто. Открываем ваш браузер и если у вас до этого не был установлен VPN, просто пишем в поиске VPN расширение. Открываем первую попавшуюся вкладку и в моем случае это VPN free.pro. Можете скачать этот же самый. Просто здесь нажимаем кнопку установить, далее идем в расширение, открываем само расширение VPN и выбираем страну, на которую вы хотите поменять э, ваше расположение в Spotify. В моем случае я выберу Америку и просто открою официальный сайт Spotify. После чего у вас выкинет на вот такую вот страницу, где вам нужно справа сверху открыть ваш аккаунт. Здесь вам нужно нажать изменение профиля и в страна или регион у вас будет та страна, которая выбрана сейчас, скорее всего это Россия, и вторая страна, на которую у вас сейчас включен VPN, то есть в моем случае это США. Просто выбираем страну отличную от России и нажимаем сохранить данные профиля. Конечно же предварительно здесь нужно будет авторизоваться, если вы не были авторизованы. После чего заходим на этот же аккаунт Spotify, которым вы только что поменяли регион и он у вас прекрасно работает.